Я такой сексуальный в этой игре, жалко, что в реале не такой, да? Что это за прическа, что им мобой? На, на, шлюндра! Ай, блядь! Настя, сиську отрежу, отрежу, сиську, шлюха. Мои руки в крови. братва, с вами Мародер 120 Гигабайт, и сегодня мы с вами играем в игру, которая называется Blade and Sorcery, motherfucker, yo, bitch. Простите, пожалуйста, очень сложно удержаться, когда ты стоишь перед зеркалом. Ух, я такой сексуальный в этой игре, жалко, что в реале не такой, да? Короче игра называется Blade and Sorcery. Сука, я понял, нахуй? Blade Sorcery. Я могу сейчас заколоть? Не могу, да? Короче, вроде как это гладиаторские бои, ребята, с очень реалистичной крутой физикой, давайте проверим. Практически, ребята, Boneworks Я эту игру видел уже у многих ютуберов В том числе ко мне директор по ней что-то снимал PewDiePie по ней снял несколько видосов Сам я в нее не играл, буквально недавно я купил Давайте посмотрим, что она из себя представляет Что в надо делать, я понятия не имею пока что И вот выбрал, допустим Traveled, вот, и вот здесь вот можно, короче, туда Путешествовать Ух, как тут охуенно, ебать! Управление примерно такое же, как в Boneworks Можно вот так вот сжимать пальцы Короче говоря, очень э, неплохо выглядит игра А что мне надо сделать, ребят? Чтобы с кем-то попиздиться, а? Что я сюда пришел? Просто погулять? Так, что это такое? Заклинание, смотри. Ага. И как, как я пиздить им буду кого-то? Еле ходит, братан. Это недостаток, потому что я не знаю, как бегать. Может, мне надо как-то запустить здесь что-то? Сражение, например, вот здесь. Вот. Первое, very easy. Не дай просто easy. Старт. Погнали. И че, никого нет? Стой, кого-то слышу. А, здрасте. А, сучка. Шлюха! А! Минус! Ау! Кто? Чего вас так много? А! А! А! На! На! Ай, блядь! А! Ты что творишь, бородач? Вас захуяй! Нет, не достанете! А! На! На! Шлендра! На! Шлюха! Отойдите от меня! Блять, сейчас ухат разнесу! Давай, гомик! Что это за прическа? Что и он, женщина. Ты что не умеешь? Так, ему больше жив еще. Какого хрена, ебать? Ты уже ему первый мертвый, так отвали. На! На! Стой! Где мой меч? Так! Давай! Подойди, блядь, мне. А! Сучка! Тяжело! Подожди! Куда? На! На! Минус! А! Ты жив! На! Ну давай, падла! А! А! А! А! На! На! Шлендра! пидорги! Кто еще тут на дядю? Здравствуйте! А! Стой! А! А! А! А! А! На! По голове! Да когда ты стохнешь? Больно, дань! И за нахуй! Это было Я не обхудел. Это было слишком просто, нахуй. Слишком просто, понимаешь? А давай сразу возьмем оружие, нормальный меч какой-нибудь. Дуручку берем, дуручный меч. Сейчас, погоди, я посмотрю, как он работает. Так разрубать здесь людей нельзя, ребят. К моему сожалению, я пошутил. Можно? Кто меня пиздил? Кто пиздил? Простите. Что ты тут разлегся? А, ты МБОЙ. Эм Не надо было на меня наезжать. Ты понял? Ты понял, эй? Так, ладно, все. Это мертвые. Надо живых убивать. По-моему, пора начать вторую волну. Погнали. Ну где вы? Главное без лучников. Марсель, нихуя ты умная. Минус. На! Одни бабы, это хорошо? На. Да что твоя личка-то красивая, пиздец, ему! На. Давайте! На. Много? Вас много? Блять, чувствую себя таким ведьмаком жестким! На! На. Упало. на! На! шлюндра! Здравствуйте, господа! Пизды хотите? На! На! На! Блять, какой же тяжелый меч, на! А, а, Минус рука! Ааа! Блять! Ааа! как арбуз Ты Ааа! баба нахуй Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ааа! Ты чё, жив чё? Да хватит! На, сись, сиську отрежу, блин! Отрежу сиську! Шлюха! Мои руки в крови. Извините. Чё, попробуем третью волну? Раз уж я худеть решил. А? Ой, очень тяжелый, слышь? Очень тяжелый. Ха -ха -ха -ха. Будем ебальники им разъебашивать? Давай попробуем. Нормально. Так, давай третью волну попробуем. С новым оружием. Ну давай, детка. Ой! На! На! На! На! На, иди жопу! На! На! На! На, да нихуя ты, блядь, стальной человек. На всякий... Ах ты, сучка. Не думай. Ах ты... Брать. А, нет. А, а. Отойди. А. Ах ты, пидор! Ах, На! Ах. На, Ах. Ах. Ах. не попадешь, не попадешь. Не попадешь! А, а мимо пидор! Еще отъеду. Ну ты, сука. На. Нет! Отпусти! Нет, плохое оружие, ребята! Молод, оружие вообще плохое. Нам, конечно, мощный. Но он пиздец, как медленный. Очень неудобный. Нет твоих дружков больше? Есть! Отвали! еще, педик, а? Да куда вас так дохера-то, блядь? Алло! Ах. На! Ах ты, пидор, а! Как ты меня заколебал, братан! Я думал, я тебя убил давно. На! На! На! На! На. Есть еще живые? Нам блин, даже с таким оружием я у вас. Сколько я вас уже положил? На! ББПЕ! Шлендра! На! Изи! Пидоры! О. Как выйти я в главное меню? Я чуть не ебаю, пацаны. Так, ладно, ребята, думаю, на этом можно закончить. Первую часть, мы, э, так сказать, первую арену мы заценили. Если вам понравилось играть, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. О, ебать, тут чуть то есть, смотри, что я проебывал. А? Можно было затарить. Можно было затарить, понимаешь? Оружие. Короче говоря, это игра чему мне не изучена, могу сказать, что очень весело задраться. Я худел примерно на 3-4 килограмма. Подписывайтесь на канал за то, что я худею вместе с вами, по-моему, достойно уважения, да, я буду всем очень сильно благодарен. А вот здесь у ну, нас что такое интересное. Не могу прыгнуть здесь. Тут что, можно пиздить, смотри, ногами оказывается, да? Можно пиздить ногами, ребята, я не знал. Короче, здесь много всяких нюансов. Игру можно изучать, игру можно еще обязательно снять вам, ребят, или даже постримить. Пишите в комментариях, что вы думаете, что с ней лучше сделать нам. И обязательно оставляйте лайки и подписку, если вы еще не подписаны. А на сегодня это все. С вами был Марадьос 120 Гигабайт. Всем жестких респектов. Йоу! Подпишись на канал, Илья, я на Илья. Я Кубря, Илья, ты тебе, не себе а вот вопрос. Подпишись на канал, Илья лайк, на Илья, поделись с Илья, ты половой. Органа на канал, Илья, Всем респект, братва! С вами Мародер 120 Гигабайт. И сегодня мы с вами играем в игру... Блять, сука, ёбаный рот нахуй. You can suck my dick. <coughs>